У меня настоящая эзотерика, потому что один я вожусь вот так вот с людьми и говорю, получится, не получится, нужно, не нужно, нужно уезжать, не нужно, получится. Кто еще это делает? Кто еще? Подзорова, которая там бред какой-то там, из форточки вылетает там и так далее, ну так ответила бы на простые вопросы, нужно переезжать или не нужно. Они же не отвечают на эти вопросы, они там рассказывают об инопланетянах, кому они нужны инопланетяне?